Ребят, привет. Здрасте. Всем привет. Приветствую. Я в Монсдей. Да. Молодец. Зачем вызов? Чёрный сейчас а дверь нет? не смог открыть. Я не понял, как её открывать. Да, я кстати, за Серкева, я, я так он как и говорил он, в прошлый он. раз, я за него голосовал, я за него голосую. Прости, ты исканный с нашего гейпать. По у меня появилась одна маленькая идея. Давайте установим правило. Тот, кто самый громкий, предать. Это было охуенное правило. It's me, Michael. It's me, Michael. Так, все, продолжаем. Знаете, мне обидно, что просрался раунд, где Андрея первым слили. Не потому, что мне хочется ему утомстить, ха-ха, он Его сдох. так потому, хорошо, так смачно слил. Да, да, да. Все да все хорошо. Смачно слил. Нет, да. Нет, да. Девочки, я сегодня стул купил игровой, такой удобный. Я сижу на табуретке. Матюшка, мать, Удобно. Я, говоря про мое кресло, моего зовут. Как его зовут? Маркус. По человека все плохо с головой. У него стул зовут Маркус. Ниндзяй, может кто другой создаст? Попробуй, попробуй, создай. У меня создалось, у меня создалось. Так, все, все затыкаются, Серхио говорит кот. У меня создалось и кикнуло сейчас только что. Парни, парни, у меня есть важное сообщение. <свят> Какое минус <винди>. <свят> <свят> <свят> Э, <плот> понимаю. Да. <свят> <плот> эм... А кто сейчас был Давай наверху? Спрятался? Где Серхио? Где, Где? Серхио? Это был Серхи. Он стоял рядом с трупом. Что это а, такое? Не... Да. Я был Вы меня в да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Говори. Да. Да. Да. Да. Да. Говори. Да. Игрек, что? Кью? <Чё> Пошл <congestion> ты нахер, <п Lara> я повторяюсь, это говно не буду, сам при.. Проеб... Я с Андреем стоял у а, обеззараживания, мы там заходили. Андрей зашел первым, тихо, я остался. Тихо. Потом я зашел туда, Андрея там уже не было. Вообще. Да, я заходил, потом я вышел. Типа там комната. Я за тобой слежу. Нам нужно. Среди на здоровье. Я-то не против. Все, адвес, амигос. Пока. Я видел, как ты не выходил оттуда. Я знал это! Почему я постоянно первый вдох? Так получилось, братан, так получилось. Можно к микрофону вот так не продвигаться, пожалуйста. Можно его в не засовывать, пожалуйста? Да, согласен. Всё, давайте прекратим эту околесицу. Знаешь, Алекс на видео? Да-да-да. Алекс, не на видео. Я споко... Я спокоен! Я, конечно, всё понимаю, но почему белый такой засранец? Я думаю, то, может быть, это белый, белый засранец. Так, нет. Белый засранец, он всегда засранец. Да пошел ты нахер, так. А, раз я повторюсь. очень ага. я понимаю, что О, это нормально говорю, тупо, гей, но... Я это, во-первых, во-вторых... Да вы... хватит меня геем называть, что ты имеешь И против вы... моей прекрасной, великолепной ориентации? Ты что, Ты что, гомофоб? Нет, я люблю Джужей, обожаю. Я думаю, мы успеем где-то за час-полтора, потому что я собаку поспать хочу. Андрей записывает видос, а ты там да какую-то собаку отвлекаешь, что, охренел совсем. Людям я тысячи пин. я вас всех убью. По-любому. Что вот, а, это сказал? Что это сказал? Кто Ребята, извините, что я нарушаю молчание, но как выполнить задание в самом верху? Какое? А вот не знаю, сам придумал. Что, что там именно? Ты выполнил все-таки этот и... таск, молодец! Да, вам скажу кое-что. Что, Сейчас... что ну, за ладно. таск там был все-таки, что ты его так долго выполнить да, не мог? Да, там да. там, там, там сам внизу был, нужно было вытащить карточку, и там был э, пароль написан. Йо, я смог это сделать. Я, см а -а -а. я успел это сделать, блядь! Он я, меня я, убил я, в этом реакторе, я, я, я, я, я, пока я сидел и делал это. Я, я продолжу а -а -а. делать а -а -а. это после а -а -а. смерти. Ребят, скажите, пока. Пока. Пока. Только пока. Только пока. Пока. Очевидно Кто это, а кто это блядь, был сейчас? Эндер, Эндер